Павел Николаевич, на заседании парламентских слушаний вот, вы выступали, говорили о, о том, как а, в школе в нашей вы покажете, если приедут счастливых детей, и как вот, а, а, учителей нужно все-таки освободить от всякого рода а, участия в избирательных кампаниях, в избирательных комиссиях. Вот, почему вы к такому выводу пришли и какие еще важные моменты на этом заседании, на этих парламентских слушаниях а, были озвучены? Ну, если говорить о том, как прошли парламентские слушания, то это опять, э, так, с одной стороны, интересно, с другой стороны, такое сожаление. Почему? Потому что, мы ну, приехали два замминистра, министр, замминистра образования и замминистра здравоохранения, которые в привычной манере стали рассказывать, как все хорошо. А потом вышел Олег Николаевич Смолин, уже признанный авторитет в образовании председатель комитета по образованию Государственной Думы, и стал рассказывать, на самом деле, что происходит, и действительно факт. Если говорить о том, что мы проигрываем с точки зрения образовательного процесса и образования вообще другим странам, то это факт уже очевиден. Никто не может, скажем так, оспаривать то, что когда-то в три лучших страны по образованию входил Советский Союз и местами занимал лидирующие позиции. А сейчас мы, к сожалению, между 40-м и 50-м местом болтаемся с точки образования, то есть выхода, скажем так, и возможности наших выпускников школ. Причем там говорилось о том, что именно начальное образование у нас еще входит в, там, в пятерку лучше, и это факт. А, а вот все остальное уже, конечно, я имею в виду, и образование среднее, и среднеспециальное образование, и высшее образование у нас, конечно, претерпело совершенно негативные изменения, и это факт. Вот. Ну и была попытка объяснить, какие причины, почему все это происходит. Там прежде всего это бюрократизация, потому что теперь отчетов гораздо больше, чем работы с детьми. И все погрязли в этих постоянных проверках, отчетах, контроле каком-то. Одновременно с этим, конечно, отсутствие финансирования привело к тому, что на протяжении долгих лет, вместо того, чтобы лучшие... Выпускники вузов шли в педагогические вузы, получали там образование. И после этого в соответствии с методиками нормальными учили детей. Все это ушло в лету. Это вот эта услуга, которую как будто бы оказывают, А это никакая не услуга, конечно, это обязанность государства. Я об этом говорил, многие об этом говорили. Вот, Привела к тому, что, к сожалению, теперь образование школьников – это целиком полностью их проблема. А учителя, за, там, там, кстати, один пример приводился просто удивительно. Я попросил потом прислать мне вот эти данные. Представляете, учитель, средняя зарплата учителя в Мексике, если переводить в рубли, 300 тысяч. А у нас средняя зарплата 30 тысяч. И поэтому у нас в школу идут худшие выпускники, которые потом попадают. Ну, вот как это случилось с госпожей, которая сейчас руководит. Нашем совхозной, старой школы. Вот. Ну да, ее послужной список в том, что она поступила в какой-то местный вуз, получила там какое-то невнятное образование, потом работала там заочно, потом, ну, в общем, у нас все по блату получается. Вот. И таких людей, которые попали случайно в образование, не лучшие, а вот именно те, которым некуда было податься, но их вот, скажем, отправили, таких очень много. И это снижает... Уровень образования. Второе, это то, что, к сожалению, сокращение школ не привело к улучшению образования. Потому что ну, чем дальше ты находишься от школы, тем сложнее тебе. Ты тратишь время и силы на что? На то, чтобы доехать, приехать. И не на учебный процесс. Конечно, ни в коем случае нельзя было сокращать школу. А там были такие удивительные данные. В полтора раза школ стало меньше. Ну, там, ну они же этого. Вот эта вот, так называемая оптимизация привела к ухудшению образования. Это понятно уже всем без исключения. А вот, отсутствие финансирования, возможности. Потом я там тоже об этом говорил, что а вы понимаете, что дети не равны. Вот все в России дети должны быть равны между собой. Значит, у их учителей должна быть одинаковая зарплата и одинаковые школы. Но почему-то в Москве школа... Ну, там, оснащена, обслуживается, даже питание совершенно другое, чем в школах, которые находятся даже в Московской области. А если уж говорить о какой-нибудь Пензенской, Рязанской, еще какой-то области, то это вообще ужас ну, по сравнению с Москвой. А дети все одинаковые, поэтому они должны получать одинаковое финансирование. Вот я абсолютно убежден в том, что государство, кстати, во Франции такое есть, учителя там госслужащие, не бюджетники, а госслужащие, со всеми привилегиями. Со своими пенсиями. Значит, об этом, кстати, Смолин говорил очень интересно. Он говорит: понимаете, что повышение пенсионного возраста отобрало у людей там, по миллиону, допустим, 5 лет позже они выходят. А у учителей в два раза больше. Потому что у них досрочная пенсия, но выйти они на нее не могут. То есть им не доплачивают, пока они дойдут до 60 там, или 65 лет. Это ненормально. И учитель-то на самом деле сейчас самый угнетенный потому что кого гонят фальсифицировать выборы учителей они не могут найти себе работу если даже врач тот может уйти в частную клинику а попробует учитель если ему по политическим мотивам вдруг там белый билет дадут выгонит то он не сможет найти себе работу и поэтому они вынуждены их просто угнетают и заставляют делать то что они может быть и не хотели и это началось, я помню, где-то с 2005-х, ну, когда учителей стали массово привлекать к избирательным кампаниям и заставлять фальсифицировать. Но власть это устраивает. Неужели вы думаете, что они добровольно освободят их из этого вот Нет, рабства? А что такое власть это устраивает? Надо понимать действия, какие к этому приведут. Вот давайте так, учитель, который украл выборы ну, или там голоса у кого-то, на следующий день приходит и начинает объяснять детям, что не надо воровать. А дети на него смотрят, а все же все знают, особенно в деревне, в мелких городах. Все все знают, кто, как, чего делать. Вот. И поэтому, какое доверие к этому человеку? Учителя всегда были моральным авторитетом. Везде, без исключения, особенно в сельской местности. Это были там, элита, интеллигенция. Вот. Это именно тот, та элита, которая должна быть в стране. А сейчас элиты являются совсем другие а учителя оказались вот в таком положении заложников вот. ну, их нельзя в этом винить это же понятно что нищий учитель хоть как-то должен заработать ему говорят, ну пойдешь в избирательную комиссию значит ты заработаешь мы тебе обеспечим дополнительный доход не пойдешь не заработаешь вот. и поэтому он вынужден выход вы в чем видите ну, давайте так, изменение статуса учителя, увеличение финансирования. То есть все выходы написаны в рекомендациях, которые были предложены э, Олег Николаевичем, Смориным и Андреевичем. Вот. И там все есть. Надо увеличить финансирование, надо сделать их богатыми. Тогда они перестанут соглашаться на то, чтобы их. Э, ну, их надо защитить. Потому что я там э, не до конца сказал, но в принципе, вот, понимаете, как э, получилось. Вот мы видим по нашему районам. Директор школы не главное, какой он организатор и какой он воспитатель, учитель. Главное, чтобы он был очень послушным. И поэтому на место директоров школ надо по мнению главы района не лучших учителей, а тех, которые пойдут на определенные действия. Которые должны быть послушны. Потому что через директора школы можно влиять на родительское сообщество. На, учит... на детей, на учителей. И это такой гарант что глава значит, получит, ну скажем так, не, не получит оппозицию. Оп оп и, кстати, очень пример нехороший был в Белоруссии, когда учителей просто через колено ломали, чтобы заставить их переписать протоколы. Некоторые сказали нет, и по ним пошли санкции. Но большинство сказало да. К сожалению, это так. Так кто должен защитить их? И как? Всех должно защитить закон и государство. Которое что... сейчас их заставляет а, посевать Да, Родина. нет, мы, мы все время проводим э, знак равенства между государством и чиновником. Вот Это не одно и то же. Вот Государство мы любим, а чиновники не всегда делают то, что нужно для государства. Они делают то, что нужно для высших чиновников, например. Но это не в интересах государства. Поэтому если говорить, что нужно сделать в интересах государства, сделать богатыми учителей, Сделать равные возможности для всех детей. То есть финансирование должно идти из бюджета федерации, например. А у нас там, мы же знаем, сколько денег в фонде национального благосостояния. Ну что, ну, потратьте это на школы и на учителей. Вот. И не нужно никаких тогда проектов будет, каких-то сумасшедших. Ну понятно, что когда ты даешь деньги конкретно учителю, то их сложнее украсть. Поэтому оптимизация привела к тому, что учителей стало меньше. Школ стало меньше, соответственно, и образование, к сожалению, стало меньше. Я там говорил, что тот, кто открывает школы, тот закрывает тюрьмы. Но если у государства другая задача, то он начинает закрывать школы и, соответственно, все больше и больше тюрем вынужден открывать. Вот, по какому пути Россия идет, мы уже понимаем.